Привет, друзья! Здравствуйте! Блин, хотел более так холодно начать, так сказать, спокойно Но не могу вообще сдержать эмоций, ибо это Готика, ребята Это ремейк, это ремейк первой части Готика И те, кто играли в серию игр Готика, да? Те, кто ждали, да? И те, кто видит сейчас то, что вижу я Просто... Просто... Просто вы не зря ждали да, те, кто ждал, те, кто отчаялся, и всем повезло, ребят, потому что перед нами, конечно, тизер, да, то есть тизер игры, которая в будущем, возможно, выйдет, а может и нет, кстати, то есть это еще не точно. Вот, разработчики выпустили этот тизер в надежде на то, что люди поиграют, посмотрят и в конце смогут оставить свои комментарии, свое мнение относительно того, что увидят, стоит ли вообще им продолжать в таком духе. Или нужно все свернуть к чёртовой матери и больше этим не заниматься. Но, тем не менее, это уже что-то, да? То есть, все, кто надеялись на то, что это когда-то продолжится, да? Потому что я смотрел э -э стрим по Эликсу, по-моему, если не ошибаюсь, э от компании Piranha Bytes. Они говорили о том, э что вполне возможно что-то такое будет. Э -э но не разглашали ничего подобного. То есть, когда им задавали вопросы, они говорили, ну, посмотрим. Ничего обещать не будем И в итоге вот, что мы видим? мы видим Мы видим ремейк И я могу с уверенностью сказать Потому что я уже поюзал немножечко, посмотрел вот. вчера даже записал Видео уже на этот тизер Но я забыл включить микрофон И в итоге все к чертовой матери У меня не записалось я, конечно, не негодовал Но, ладно, успокоился, сегодня пишу новое видео Вот Хочу прям начать, конечно Хочу но хочется и пару слов сказать По поводу этой игры Потому что мы ее ждали, мы ее столько ждали я не знаю, сколько, сколько времени прошло Я даже не помню, когда вышла первая часть Когда я прошел третью Четвертую я не считаю вообще за продолжение этой игры Потому что это коридорная Совершенная игра, которая вообще не вписывается В сюжет И в атмосферу э -э, Самой готики, вот настоящей ну, третья часть такая себе, я соглашусь, да, ее делала не пиранья байтс И в итоге она вышла дико багованной Просто, ну, это было ужасно Но, слава богу, да, фанаты, которые шарят, как-то смогли ее пропачить максимально И более-менее сейчас можно уже найти версию, которая не так сильно лагает, да, в которую еще можно играть Но, ладно, у нас сегодня главная тема это тизер Тизер игры Готика, ремейк, так сказать Нам предлагают ее пощупать Посмотреть Игра вышла в стиме Ее можно приобрести бесплатно, если у вас уже есть Какой-то продукт от Piranha Bytes То есть это Reason, Готика, неважно абсолютно Если у вас нет такого продукта Не могу вам сказать, сколько она будет стоить Потому что я не проверял Ибо у меня было... у меня есть Готика да, От Piranha Bytes, купленная в стиме вот, есть там комментарии также, да, по поводу этого тизера, большая часть очень негативных, но, ребят, давайте посмотреть объективно, это тизер, это пред-пред-пред-пред-пред-пред-пред-альфа-версия, -пред то есть здесь все настолько сырое, что просто да нельзя, и поэтому это просто какая-то вот версия на новом движке, да, что нам предлагают, как это будет примерно выглядеть. Чтобы мы это посмотрели поверхностно оценили и вообще поняли для себя будем, Смогли мы, ли мы в это играть, и, и, сыграть еще раз, да? То есть в прохождении Готики заново Или все-таки оставить эту идею и больше не продолжать вот, Ну, давайте ворвемся в игру э, Продолжить, да, разумеется, потому что я уже пробовал Но с вами мы, конечно же, начнем новую, посмотрим мультики Касс-сцены, все, что тут есть Поехали! Королевство Бертана, взаимодействована королем Крому II. В он был able всех кроме одного. Война против орков оставила свой след, и узникам королевства пришлось платить высокую цену. Королю нужны были мечи для своего войска и всех преступников, независимо от тяжести, и их ссылали на нарудники Корини. А чтобы они не смогли сбежать, король приказал лучшим магам королевства окружить всю долину волшебным барьером. Но что-то нарушило, что -то нарушило тонкую ткань и мы стали пленниками внутри своего собственного барьера. Заключенные захватили власть в Харинесе. У короля не было выбора, ему нужна была руда, и он был вынужден пойти на переговоры. Но его бывшие рабы запросили высокую цену. Месяц за месяцем король доставлял узникам все, что они просили, в обмен на руду. Когда к подъемнику был доставлен еще один заключенный, он, он еще не знал, что ему предстоит изменить все. И это мы с вами, друзья. Это мы изменим все в этой игре. Как вы уже понимаете, просторы харинаса да? Да-да-да, барьер. Все то же самое, что и в первой части. Загрузка будет, по-моему, долгая у меня, я уже пытался пробовал. Мультики, с... мультик, э, вот эта катсцена, да, сами понимаете, вот, это еще сырое. Я уверен, что если все-таки игра увидит цвет, то муль... этот катсцен переделают и будет совершенно другая касцена. Это слишком бюджетная, что ли. Никакого риска. Хороший барыш, говорили они. Тебя никогда не схватят. Ну конечно. А теперь у меня осталось только ты, друг мой, оставайся. Ни оружие, ни еды. Лишь простой цвиты. Именем старого лагеря призываю остановиться. Кто <святый> so вы и как день? сюда попали? Что здесь происходит? <святый> <Как О! святый> Воу! пронесло oh, че ну, это можно не пивать ну, в смысле как ничего клана осторожно это <сёк> oh, <this is> gonna... <сёк> <сёк> Водичка. Да, попали мы в прошлый раз в нее не так, как здесь, но это не так важно, проклятие. Что это было? я цел и не вредим слава богу крови не видно где свиток все в порядке отлично ладно пойдем дальше так хорошо Let's light this up. Давай это зажжем. Давай зажжем, давай О, обратите Ну, видно, да, что Отлично, надеюсь, так сойдет. Oh. Что факел далеко не в руке Где бы? Какой беспорядок Что здесь происходит? Хорошо Ничего хорошего Проклятие, нужно выбраться отсюда Нужно Ну что ж, вот там и дают побегать. Кстати говоря, ну, что вы понимали, настолько все не оптимизировано, ничего еще не сделано, что у меня выше 20 FPS вообще не поднимается. Вообще нигде. Я уже попробовал. Но при этом вы просто посмотрите, вы оцените. Это совершенно другая графика. Понятное дело, да, что здесь даже огонь еще выглядит. Местами просто без слез не взглянешь. То есть, некоторые моменты, если обратить внимание, не прорисовано ничего абсолютно. Но, ребята, это надежда. Это надежда на то, что эта игра все-таки увидит свет. И увидит свет, она, разумеется, в более таком, э, как... Ну, в более качественном имеется виде, да? Что мы будем играть в нее, восхищаться тем, что когда-то было, да? И что... Ага, Хорошо. В общем, будем надеяться, что она выйдет. Поэтому э, предлагается, кстати, два часа. Э, игра где-то будет длиться два часа именно вот этот тизер. слышно? Что здесь творится? Какого хрена? Oh, Черт. Oh, Бля, какие-то звуки такие страшноватые. Okay. Что Лучше, да, согласен, давай уйдем. Так, а это что у нас тут? Oh my God. О, Господи, какого черта! Кому-то здесь еще больше не повезло, чем мне. <звук> давай посмотрим. Я оставлю это здесь на минуточку. Ты не возражаешь, если я заберу это себе? Сейчас там мне гораздо нужнее. Пойдем, лапочка, пойдем со мной. Эх. Проклятие, черт, он сломан. Ну, в любом случае, это лучше чем ничего. Получу новый предмет. Сломанный длинный меч. Так. Ой-ой. Какого? Что? Ты что? Эй, полегче. Давай разойдемся по-хорошему. О, ладно, ладно, успокойся. Самая ужасная тюрьма на свете. определенно. я должен как можно быстрее отсюда выбраться. Да какого... Нет, мы должны определенно как можно быстрее туда ворваться. Нам понравится, я больше, чем уверен. Фух. Хорошо. Начало нравится. Начало нравится мне. Хорошо. У меня это совсем не нравится. Да мне тоже. Нет, наоборот, мне это нравится. В смысле? Опа, еще один жмулик. Это, похоже, из старого лагеря, потому что доспехи красного цвета. И если здесь все так. Какого черта? Бляха, это у него кишки торчат. Черт, ну и дела. Oh, ну давай. Да ладно, oh, ты this, Нет, пожалуйста. Не все это снится. Hello. Привет, ты ведь уже, ты, уже ты, пообедал, ты? верно? Тогда я пойду своей дорогой и okay, не стану, okay, не не Хорошо, хорошо, не волнуйся, все в порядке. Ладно, где стоите, не ставляйте меня вас бить. Ради бога, пропусти. ну ладно, вы сами напросились. Да, сейчас наваляем. Так, поехали. Осначниваться в веселье. Так, что то А, обучение. Стойки. Вы можете атаковать или блокировать в трех разных направлениях. Эти атаки могут выполняться слева направо, справа налево и вперед перед собой. Так, атаки какие-то. Двигайте, чтобы изменить стойку. А, то есть, как, а зависит от стойки, я буду бить. Окей. Это с этим нужно будет э, потренироваться. Так, быстрая атака. Нажмите, чтобы быструю атаку. Так, быстрые атаки расходуют мало выносливости и полезны при контратаках. Хотя они наносят умеренный урон. Если провести несколько быстрых атак подряд, они могут серьезно ранить вашего противника. Так, сильная атака. Сильные атаки расходуют больше выносливости, и для их подготовки требуется определенное время. Но если вы попадаете по врагу, ему будет нанесен критический урон. Хорошо. Блок. Если враг атакует вас. Э. Если вот такую у вас И направление вашей стойки совпадает с направлением его атаки Эта атака будет автоматически заблокирована Ясно, как это работает Так, чтобы совершить рывок Уклонение позволяет выполнить короткие рывки в разных направлениях При блокировке некоторых атак расходуется слишком много выносливости И они все расходуют, нанесенный вам урон При такой атаке уклонение может стать наилучшим выходом Хорошо Смена цели, нажмите Alt, ну это понятно блокировать врагов, не являющихся вашей целью. А. Так. Так. Так. Когда у вас собирается атаковать враг, не являющийся вашей целью, вы тоже можете блокировать его удар, если вы измените свою защитную стойку, направленную в том направлении, с которого вас атакуют. А так будет автоматически заблокировано направление атаки, может быть, показано в вашем индикаторе стойки. Ладно, мы с этим разберемся. Сейчас не будем акцентировать на это. А, нам надо акцентировать на это внимание, Алло. Интересно Это на них-то работает или нет? Вот это я не тащил вот. Чтобы у нас тут, конечно, со смещением, так сказать, неприятно Так, мы вернулись Нет, мы ни хрена не увернулись Так, это всё. Капец, да я их не завалю Давай, ой, чего ой. ты ждёшь? Тебе а все еще да. мало! О, еще что, меня съедят, что ли? И все, это весь тизер! Вот и все, ребят, мы прошли игру! Ну как прошли? Похоже, Диего, ребята. Ты все еще жив. Поздравляю. Поздравляю. Тебе удалось пережить первый день. Thank you, very much, my friend. А, ну он же не знает, что он станет моим другом. Это точно Диего, ребят. Точно. Точнее, быть не может. Точнее, это Диего. Доброе утро. Надеюсь, ты хорошо выспался. Доброе утро. Кажется, да. Хотя я не очень хорошо помню, что было вчера. Я помню зато. Ты познакомился с местной фауной. По ночам эти твари довольно злобные, и наоборот, днем они более смиренные. К счастью, я успел вовремя, чтобы убить что-нибудь себе на завтрак. Лучше уж их, чем тебя, верно? Мясо немного жестковато, но на вкус оно лучше, чем мясо одного прибывшего. Кстати, мы же не представились должным образом. Ну-ка, ну-ка. Меня зовут Диего. И я командир теней в старом лагере. Диего, ребята, это Диего. И, и правда командир теней, да, да, да. Да, да, да, да, это не важно. Теперь ты один из узников колонии. Новая тюрьма, новая жизнь, как говорится. Я буду называть тебя новичок. Ты не против? это мой свитик. Да, я позаимствовал, пока ты стал. Не переживай, новичок. Я отдам его тебе. Когда будем уходить. Это необычный документ. Обычно новенькие попадают сюда со свитками, на которых перечислены их преступления. Это юридическая формальность. Здесь не имеет смысла. Неважно, какие преступления ты совершал снаружи. У тебя будет достаточно времени, чтобы отработать их здесь. Если проживешь достаточно долго. Yours, hand, Твой же свиток особенный, он красный и на нем лаковая печать. It's Этот rare, свиток предназначен для магов огня. Так, нам разрешено поболтать с Диего, ребят. Ну что, нам нельзя сказать, что, о, друг, привет. Что не помнишь в предыдущих трех частях, на что ли? Ну ладно, начнем с, с... с... с... с начала, да? Что делать? Что мне делать со свитком? Давайте спросим. Что мне делать со свитком? Что? Ну, новичок, здесь есть вещи по диких зверей. Например, амбиции заключенных example, и то, как мало стоит жизни других людей. На твоем месте я бы держал рот на замке, shut, пока не встретишь одного из магов. Хотя в твоей ситуации... Это Или вряд ли когда-нибудь случится. Ну, That's ты меня. Like, Гего, ты просто ничего не помнишь. Почему? Маги живут в замке старого лагеря. А туда, вхоже, только люди Гамеза. Ой. Гомез, все сохранилось. Все. Ребята, все. Маг. А, все, я читал уже. Он больше сказал, что написано. Ну. И я должен рассказать Гамезу о вчерашнем нападении. Но перед тем, как мы уйдем отсюда, не хочешь ли ты меня о чем-нибудь спросить, новичок? Люки, надо запомнить, классное слово. Так, ну что, ребята, ребята, ребята, спросим что ли? А, давай на всю катушку. Пускай видео будет немножко подлиннее, но с Диего мы должны прям основательно поболтать, я считаю. Так, начнем, наверное, с чего? С колонии. So И так что я должен знать об этом, месте? Давай начнем сначала. Мы называем все это колонией. И мы поставляем королю руду. Ну, это я знаю. Спасибо. For the Блин, классно. По крайней мере, именно king. это мы делаем в старом лагере. Внутри барьера есть всего три лагеря. И если ты хочешь остаться в живых, ты должен присоединиться к одному из них. Старый лагерь самый большой и самый старый из трех. Ну и часть моей работы состоит в том, чтобы рассказывать новеньким, что для них это самое подходящее место. Но это понятно. Так, Гомес, давай, про Гомеса, он... ты упомянул человека по имени Гомес, чувака, кто он такой? Гомес, предваритель баронов, он глава старого лагеря и самый могущественный человек колонии. Понятно, понятно. Он отвечает за поставку руды королю и поддерживает порядок в единственном цивилизованном месте внутри барьера. In the only civilized zone inside this barrier. О, старый лагерь. Высокомерный какой. Комес. Он довольно странный. Человек с изысканным вкусом и, и привычками, ровным, которые дорого обходятся. Ты поймешь, что я имею в виду, когда с ним познакомишься. I mean, не подсвечивается, кстати, то, что мы уже спросили, да? Н не темнее чуть-чуть. Это немножечко раздражает, но надеюсь они потом это поправят И плюс диалоги немножечко растянуты Хотя когда, если будет э, русская версия, да, полностью озвучка Я даже читать это не буду, я отключу все титры и просто буду слушать и наслаждаться Но пока имеем то, что имеем И слава богу, да, что тизер даже с русским переводом вышел С титрами, что прям вообще очень радует А как насчет других лагерей? Послушай, новичок, кроме старого лагеря, нового лагеря и культа здесь нет ничего, только насилие и мародерство. В старом лагере ты встретишься с людьми из тех мест, которые смогут тебе лучше объяснить, что к чему. Как по мне, то люди из нового лагеря это просто шайка воров без всяких принципов. А люди из культа помешались на всяких травах. Их болотным лагерем называли раньше. По крайней мере, в русской озвучке в первых частях в первой части. Как видишь, я говорю с позиции абсолютно беспристрастности. Ну долго пока всплывает да это слегка раздражает но говорю это тизер ребят это тизер смиритесь так давай все по порядку допустим я захочу присоединиться ну, к старому, старому лагерю что я должен сделать это несомненно это была бы но замечательная нет. новость ты должен Линжи будешь подойти к воротам Геймс. замка и все да там, там ты найдешь человека по имени Торус Форус. скажи ему что это я тебя прислал Торус не самая дружелюбная личность на свете, но свое дело знает. Он расскажет тебе, кому нужно угодить, чтобы тебя приняли. Ну, начало такое же, да, в плане вот этих миссий присоединить к старому лагерю. Прям. Так, давай со старым лагерем. Как мне найти старый лагерь? Иди по этой тропинке, за полянкой со старым деревом ты увидишь сторожевой пост и заброшенный руки. Через него ты можешь попасть в старый лагерь. Однако дверь запирают по соображениям безопасности до тех пор, пока I я не прикажу открыть ее Я отправляюсь туда после завтрака Можешь пойти со мной, если хочешь Как будто у меня есть выбор, типа если ее запрут, я отсюда вообще не выйду Хотя лазейки есть, наверное Так, здесь у нас все Хм, интересно Стал Почему ты мне помог? Ты попал в беду, а and я просто проходил мимо. Можешь назвать это честью или справедливостью? Call Никто не должен сражаться it. без подходящего Call оружия и не иметь шансов на победу. No вот он, благородный Диего. А еще я помог тебе, потому что ты новенький. А моя работа давать шанс всем новичкам. Послушай, новичок Колония очень опасная А ночью особенно И Никогда не покидай лагерь Не захватив подходящего оружия Кроме того, все вы новенькие Имеете обыкновение постоянно нарываться На неприятности Но я не всегда буду рядом, чтобы вам помочь кстати, о неприятности. Эти твари были не единственные, кто порезвился прошлой ночью. Ты видел, как напали на подъемник? Иногда с это... Так, да, я видел, как напали на подъемник. Да, когда это случилось, я был на подъемнике. Интересно. Очень интересно. Мы все еще пытаемся выяснить, что произошло, и кто за это в ответе. Мне кажется, ты можешь оказаться ценным свидетелем. Когда мы доберемся до старого лагеря, ты должен поговорить с Гомезом. Я уверен, что твой рассказ его заинтересует. Как скажешь, Диего? Я тебе верю. Угу. Ты меня никогда не подводил. Ни в одну из трех частей. Так, ну что ж, ребят, все. Это все, что мы могли узнать. Спасибо тебе большое. У меня больше нет вопросов. <laughs> не за что. Я всегда с радостью помогаю новеньким. Ты hey, hey, sure неплохо проявил you, себя в драке, но без оружия никакого толку не будет. И, и по дороге к лагерям попадутся разные дикие звери. И Глупо путешествовать безоружным. Без без Начни с осмотра зоны обмена, рядом с подъемником Я не сомневаюсь, что там найдешь что-нибудь полезное Подходящий меч Когда раздобудешь подходящего оружия, возвращайся ко мне И мы вместе отправимся в старый лагерь Хорошо Ну что ж, ребят, я так понимаю, сейчас... Да, вот, все, нам дали контроль над нашим персонажем Диалог был очень долгий, но... Мы же, мы же, мы же, мы же, мы же так сказать, погружаемся в эту атмосферу, да? Нам нужно все прочувствовать Поэтому да, я сейчас буду лазить, об, об, облажу каждый уголок. Так, черника. Ага Каждый уголочек этой карты, этой локации данной, чтобы посмотреть, найти для себя что-то полезное. Так. Блин, это что? Это, наверное, на тех За, забаговалось, наверное, да? Э, на тех, я не знаю. Ну, это, по идее, это падальщики были, наверное, просто они прорисованы по-другому. То есть, тогда это были падальщики, вначале попадались, кроме них никого не было. И если падальщики здесь такие жесткие, что я их просто ничего с ними сделать не могу, то что будет дальше, я даже не представляю. Так, осмотримся здесь. Так, с паркурчиком тут, конечно, все не так радужно, как хотелось бы. Ну, да ладно, это все, я думаю, тоже поправят. Уж слишком как-то слоупочно, я бы сказал э, Выглядит пока что Все вот это вот Так Опа, ящичек Открыть справочник Сундук, справочник? Так, у нас нет ключа У нас нет ключа, а где же нам добыть ключ? Кстати, я где-то а, да, да, да, да, да, вот, с ним что-то не так А, вот мы здесь с ними воевали Да, нас Диего здесь спас так, глиняное мясо забираем. Гни... Гнил... Гнилое глиняное. Так, здесь что-то ничего не подсвечивается. А, пусто, значит. Так, тут у нас что? Кружка монета. Отлично. Это у нас факелы. Ну, все пойдет на продажу. В любом случае, так сказать, без дела лежать не останется. Так, нам нужно не забыть, что у нас там... Ящик, ключей мы пока что никаких не нашли, но я думаю мы... Так, вспомогательный игровой процесс, приготовления. вы можете сами приготовить себе еду, она поможет восстановить некоторое количество очков здоровья, или на время повысить определенные характеристики Вы можете найти рецепты, спрятанные в окружающем мире, или узнать их от учителей, окей Так, сейчас у нас, так понимаю, никаких рецептов нет, да, ну-ка посмотрим да, у нас сейчас нет никаких рецептов, ничего удивительного, но по дороге мы, наверное, парочку-тройку мы должны отыскать. Было бы странно, если бы мы ничего не нашли. О! Раздаю жучару. Так, вот мясо жука почему-то не подсветилось. Блин, но раньше я помню... А, мясо просто я, наверное, слишком рано нажал. Раньше помню в первой локации, я за этими жуками заколебался бегать. Так, первая стрела, уже что-то. Так, а это, это не рудали случайно. А ну-ка. Да, это слиток руды. Это слиток руды, чертов. Ну да, в начальной локации мы всегда их находили. Так, что ж тут еще интересного? Так, ладно, с жуками это понятно. А, нам опыт, кстати, за них дают. Так что да, можно и поковырять их немножечко. Так, здесь какая-то черная, странная дыра Тут у нас пустая бутылка Но это все. Ух ты, ёкарный бабай Я так понимаю, что с ними лучше не встречаться в данный момент времени, да? Он меня отметелит Так, мы наверх еще не забежали, что там еще интересного есть? Да, что-то есть Опять факелы нам бы найти какое-нибудь оружие на первое время Чтобы отдубасить вот, вот его вот. вот он прям мне ну, не, не нравится И все Так, слиток руды очередной Очередной Факел, судя по всему Да Это что за звуки? Это волки И они... Они мертвые или нет? Они живые. Они похожи живые. Так, попробуем. Ага. Я уверен, что мы с э, нашим дыроколом сейчас не справимся ни хрена, поэтому имеет смысл пройти аккуратненько, да? Ой-ой-ой, 2000 очков надо. Ну да, с жуками мы далеко не уедем. Ладно, не будем э, трогать жуков. Пускай себе... Лежат. Нам нужно самое первостепенное найти оружие, которое мы уже сможем сразиться с падальщиком. Да и вообще осмотреться здесь, собрать э, что-нибудь ценное. Черника, все это дело, я думаю, надо будет собирать все равно. Так, в прошлый раз получается... Так, мы пришли же с той стороны, верно? Да. То есть мы бежали же сюда... Получается Мы бежали сюда, все верно Так, а что там такое? Мне кажется, или что-то там А, это жуки Получается тот жук, которого убил, что ли, подсвечивается Так, нам нужно, получается, вернуться И там попытаться отыскать какое-нибудь оружие Так, здесь я, получается, да, здесь я с этой стороны уже бегал Давайте зайдем с этой стороны Посмотрим, что здесь есть Найдем ли мы для себя что-то полезное, кроме э этих ягод, бесконечно нам попадающихся. Лишь бы не нарваться на кого то противника, от которого можно отъехать. Поэтому чер... Я поэтому и собираю чернику на тот случай, если вдруг что-то случится, и нам придется как-то отхиливаться. У нас же никаких зелий походу, ничего нет. Так, это спуск. Опять же. Так. О, пиво какое-то. Нашли пивас. Ну, факел, опять же, кружка. Ну, будет очень годно это сегодня у нас. Кроме черник. Так, здесь ничего нет. Окей. Бежим дальше. Так, вот оно, место обмена. И я так понимаю, нам предлагается именно здесь что-то найти, да? Из вооружения. Окей. Давайте взглянем. У второго стражника почему не было меча? Вот что странно. Так, а что это у нас там подсвечивается? И как туда попасть? Ой. Ясненько. Так, здесь мы можем обойти? Да, можем. А, это стрела. А, ну могли и здесь пройти, да? Это я просто немножко упоротый. Окей. Так, начнем сначала. Так, оп, стоп, что это? Блин, фактор. Королевское пиво. Обгоревшая книга. Получен новый предмет. Обгоревшая книга. Окей. Так, взять обгоревший... Обгоревший длинный What меч, ребята. Что okay. ты задумал, новичок? Хорошо, прости, я ошибся. Машина повторится. Так, подожди. Он не дает мне взять этот меч. Значит, мне надо с ним поболтать, да? Давай побеседуем, молодой человек. О, oh, oh, awesome. чудесно. Думаю, Гамес без Гомес без этого обойдется. Воручат. Эй, Ой, привет. Я не слышу, как ты э -э -э, подошел. Я ищу следы вчерашнего нападения. Ясно. Для... Ну, <связывается> <связывается> Но мне нужно побыстрее с этим разобраться. Гамес Гомес не отличается врачей, терпением, а у, у меня полно более важных проблем. дел. Так, какие-то у тебя kind of срочные дела. So hmm? well, see, Видишь ли, в старом, старом лагере нельзя доверять никому, а особенно тем, кого ты называешь другим. своими друзьями. Два таких друга, Сарус и Берег, воспользовались тем, что мне пришлось отправиться сюда и, сюда и украли у меня очень ценный амулет. Они знают, что он очень недорог Но они готовы продать родную мать ради торговли рудой на черном рынке Так То есть, получается, я сейчас могу уже получить какие-то эти, что ли? Так Как выглядит амулет? Ты легко его узнаешь Он сделан из металла и изображен жает бога Аданаса. О, oh, Аданас, даже no боги, конечно. Никаких гравировок, никаких камней, никаких волшебных свойств. Он не представляет большой ценности. Его украли только для того, чтобы досадить мне. Так, амулет понятно. И кто эти старые друзья? Они не просто были моими друзьями. На самом деле, это мои бывшие деловые партнеры. У них возникли разногласия, а в конце концов, мы решили свернуть дело. Я и не думал, что они посмеют обокрасть меня. Да. Окей. Так, награда. Ладно, давай все проясним. Если я тебе помогу, что ты дашь мне взамен? Деловой человек. Вот Такое у тебя That's доход. Ты мне нравишься. Скажи like мне, you. что ты ищешь или что тебе нужно. Давай начнем с этого. Мне не помешал хороший меч, оружие, But которое легко заполучить, obtain, no у кого нет хозяина, be... если oh, ты понимаешь, о чем я. А, я понимаю. Ладно, я, я ничего не скажу Гомезу. Если ты никому не расскажешь о нашей маленькой сделке, идешь? Хорошо по рукам. Амулет в обмен на меч. Кстати, где я могу найти Сириуса и Беллинга, Саруса, Саруса, Сарус и Я думаю, ты найдешь их в лесу возле моста. Но будь осторожен, это опасные люди. Ты должен быть готов ко всему. Так, подожди, это мне уже кого-то прикончить надо что ли? Так я не я не справлюсь, наверное. То есть он мне сейчас не дал взять меч, да? You Понял. Okay, да, извините. Так, ребят, предлагаю, давайте сохраним игру. Потому что если нам придется сейчас драться, то вполне возможно <laughs> меня отметили. <laughs> так, то есть я так подозреваю, это где-то здесь. Так, возьмем сразу же э, всякие еды, чтобы сваливать и по дороге. Есть чернику, чтобы восполнить запас Так, а мост? Ну вот мост Так о, кстати, я Я что-то слышу Так, монета Отмычка, о! Так, прежде чем э -э, Пойдемте-ка, друзья, сбегаем вот, э -э, А куда мы бежим? Нам туда надо бежать где-то мы с вами видели э э э, сундучок. И мне бы хотелось его сейчас открыть. Это где-то было с той стороны. Так, кстати, есть стамина у нас. Есть стамина, да? Угу. Стамина, конечно, это не так приятно. Это значит, что у нас расходуется энергия на бег. И плюс, скорее всего, на э во время э э битвы. Во время битвы мы тоже. Так. М то есть, все-таки нужен ключ, да? Я думал, отпычка поможет. Ладно. Так, а мы здесь, кстати, не бегали, да? Мы до сюда не дошли. Так, это что у нас? Блин, там монеты Хлеб. Получен новый предмет, хлеб. А, то есть, теперь на каждый предмет у меня какая-то... Так, вот слышите? Как будто кузница какая-то работает. Так, еще раз, может забоговался, потому что игры, опять же, пред пред пред нет тест Нет, нет, нет, не открывается Ну, остается только гадать Это баг какой-то или все-таки Нужен реально ключ Но он ничего не говорит раньше, помните там пред э, э, то то пред пред пред пред пред пред по пред их не было когда я пред первый раз пред пред Друг Прости, Берег. Best, but... Так будет лучше для всех. Ни хрена ж себе! You. Эй, ты! Кейден просил тебя killed, убить right? меня, да? Freaking Проклятый ублюдок! Ни хрена, ребят! Так. Достать, спрятать оружие. Нажмите R, чтобы достать или спрятать экипированное оружие. Прицел противника позволяет вам лучше контролировать свои движения и помогает атаковать их за большой точностью. Угу. Так, выбор цели. Нажмите Alt, чтобы это мы уже знаем. Расход выносливости. Вы полностью с уходом выносливость. Вы будете наказаны штрафом в несколько секунд. Прежде чем ваша выносливость начнет восстанавливаться, вот. можно выполнить больше блоки и парирование. Вы не можете атаковать, уклоняться или бежать. Вы не можете заблокировать. Короче, ни хрена не могу, понятно. Всю выносливость тратить нельзя. Так, парирование. Так, это, я так понимаю, мышкой мне нужно будет, да, угадывать сейчас. Ну что, ребят? Так, подождите. Сохранимся. Так, то есть, я так понимаю, вот так надо, да, что-то делать? Так, окей. О, мы отбились. Так, все, мы сейчас можем быть наказаны. Так, так, так. Что-то получается у нас. Так, отходим. У нас заканчивается выносливость. Так, откуда будет бить? Отсюда. Отлично, он парирует. Так, успели. Ага. Ты бляха, муха. Бляха, муха, зараза. Да что ты. Так. Да что ж ты не бьешь-то ни хрена? О, капец, это сложно. Это очень сложно. Нет, постой, не убивай меня. Давай поговорим, пожалуйста. Нет, извини, брат. Уже приходится выбирать, да? Ладно. Вот, вот когда выйдет игра, я его обязательно завалю. Но слава Инусу и спасибо тебе, спасибо тебе огромное, парень, за это, что ты убрал свой меч. Хватит, я здесь, чтобы забрать амулет, который ты украл у Кайдена. Вот и все. А? Что здесь смешного? Ты действительно поверил этому сухему сыну? А молет, который мы украли у Кадина, Послушай, парень, он тебя надул. Так, я не понял. Так. Ну-ка, подожди. Ты хочешь сказать, что никакого амулета нет? Конечно, есть. Но это не совсем амулет. Это скорее ключ от нашего делового предприятия. Вот поэтому берег всегда его прятал. Я понял, от чего ключ. Он нужен мне. Ты знаешь, где он обычно его хранил? О, черт. Я убил вот так и не спросил. В любом случае, у Берега была очень плохая память. Он терял товары, забывал, куда мы их временно прятали. Вот поэтому он все записывал. Скорее всего, он у него на теле. Можешь забрать его себе, он твой. Я лишь хочу выбраться отсюда живым и забыть о Кайдене. Я о его делишках. С меня хватит. Окей. Так, давайте закончим сигналу. Ты теряешь слишком много крови, тебе нужно перевязать рану. Вот такой я добрый. Да, ты прав. Я пойду к реке и промою ее. Однако я вряд ли доживу без обезболивающего, а у меня нет сил, чтобы выискать. Так. Те... Началось. Ладно, я посмотрю, что могу сделать. Position, я понимаю, что я не в том положении, чтобы о чем-нибудь просить. Но если ты мне поможешь, я мог бы сбежать в новый лагерь, где меня не найдет. А в будущем я смог бы отблагодарить тебя. Ууу, не просто так пощадил его. Хорошо, я о ней позабочусь. Я буду ждать back. тебя на берегу. И пожалуйста, поторопись. Мне не выкармкаться без этого лекарства. Так, товарищи, друзья. Что мы тут имеем? Дневник берега, ключ берега. Так, ну, в принципе. Так, изучение вещи. Нажмите «Ай», чтобы открыть инвентарь. Понятно. Так, «Ай» мы нажимаем. Так, нажимаем мы «Ай». Так, и находим, что? Журнал заданий справочники. Наверное, это справочники. Это получается вот, да? Вот, «Кайден», «Тень». Нет. Так, места, зона обмена, колония, старый лагерь Диего. Так, стоп, а где, эм, а где уже у нас вещи? Так, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Побочное задание, обучение, рюкзак, доспехи. Так, это у нас всякие вещи, свиток, гнилое мясо. А, вот дневник берега, вот он. В крови записки перечислены разные предметы. Их количество в нижней части списка Набросок лица. С заданием украденный амулет. Книга, чего-то тут всякие эти. Украденный например, где он спрятан. Так, лестница и этот, и лицо. Да, да, да. Но мы уже, слава богу, наткнулись на этот ящик. Так, то есть этот чувак будет ждать меня здесь. Я так понимаю. Так, кстати, а что у нас тут с, со здоровьем? Оно же не увеличивается. Так, это у нас получается в разные, да? Да, свиты, круды, кружка, монет. А, нет, не в разные. Оружие. Расходники, да. Так, снарядить, выбросить, использовать. А, вот здоровье показано, все, стой, так, все отлично. Так мы, а почему опять целый стой же показано было? Ну ладно, этого нам достаточно, в принципе. Вот, вот, вот, вот, да. Есть... Он как раз и показывает, да, что сзади, ну Вот, товарищи, мы открыли этот сундук. Амулет Кайдана, записка о тайнике, кирка, стрела, слиток руды, факел. Забираем все. Кстати, интересно, здесь они ввели все-таки этот м -м, грузоподъемность. Надеюсь, что нет. Как-то не очень хотелось бы. Так, где мы нашли? Я, кстати, уже забыл, где мы нашли этого парня. А, все, вспомнил. Нам нужно бежать туда. Кстати, там случайно не было лекарства какого-то. Пойдемте подойдем, узнаем. Может, мы уже можем сдать по заданию? А, ты вернулся. На самом деле мне хуже, чем я думал. Ты нашел что-нибудь полезное? А, всего-то? Давай 10 отдадим. Да. Я уверен, что этих ягод вполне хватит. И я скоро поправлюсь. Спасибо тебе огромное. Блин, если бы у нас так медицина работала. 10 ягод черники захерачил, все Так, побочку сделали Теперь у нас есть э, свой человек в новом лагере Поэтому будет э, какая-то вариативность И будем уже решать Но э, решать тут нечего Пойдем сразу же Два часа Я больше чем уверен, что нам, наверное, игра все-таки не даст Подключиться, присоединиться к одному из лагерей Хотя, кто знает Мы уже здесь столько бегаем Мы даже еще не увидели старый лагерь Но я уверен, что вот мы близки Обегать а здесь все вокруг мы не будем. Хочется очень посмотреть на старый лагерь, поэтому мы сдаем задание и уже топаем. Топаем. Навстречу приключениям. Не вернулся, кажется, я, разгадал... амулета. Ага. я вернулся. Кажется, я разгадал тайну ограбления и амулета. Правда? О, Это и как быстро. быстро. Ладно, рассказывай. Хорошо, расскажи, ты забрал ключ? Ты ключ? Я хотел я сказать, сказать амулет? амулет? Да, вот он. Не так-то просто было его заключить. Молодец, я с первого взгляда понял, что, что тебе можно доверять. Да-да-да, мне можно. Между ты прочим, у тебя были проблемы с Сарусом и Берегом? Что с ними стало? Давайте скажем, что все мертвы и не будем палить того парня. Когда я пришел, берег уже был мертв, а Сарус на меня напал. У меня не было выбора, пришлось его убить. Смерть моих бывших помощников большая трагедия, это правда. Жаль, что кроме твоего слова у тебя нет никаких доказательств. К счастью, ты принес амулет, поэтому остальное не имеет значения. Вот, возьми меч Руфуса. Да. Да, да, да, ребята. Как медленно, кстати, опыт идет. Мы даже первого уровня не получили. Это же просто как же долго здесь придется качаться. И это очень хорошо. Я надеюсь, игра будет супер долгой. Так, ну-ка. А, мы его уже снарядили, да? У нас же он в снаряжении. Так, оружие. Обгоревший меч. Снарядить. Сломанный. Да, обгоревший меч. Все, у нас снаряженным горевший меч Так, чё, мы бежим к Диего Сверкая пятками Так, все, больше мне не интересно с тобой общаться Не буду, я побежал к Диего Я хочу прям срочно Сдать задание и пойти посмотреть на старый лагерь Мы не будем осматривать Кучу всяких там, если есть ящиков Понятное дело, здесь много чего есть Много всяких секретных Этих пещер наверняка Возможно даже здесь попадется, Где можно что-то найти, но Нам нужно посмотреть я хочу посмотреть на старый лагерь, я хочу прям Просто Просто, просто кайфануть от, от, от Увиденного, поэтому Все, мы бежим Без оглядки, бежим к Диего И сдаем задание на получение Меча, что мы его получили, и теперь мы готовы вступить в старый лагерь Прийти, посмотреть, как это все выглядит Стреляет. Эй, right? hey, неплохо, да? Это не самый лучший меч, который я видел, better, но он лучше того, что у тебя был раньше. По крайней мере, с ним у тебя есть шанс победить в бою. Во всяком случае, ты уже нашел, чем защитить себя. А это мясо несъедобно. Если ты готов, мы можем отправиться в старый лагерь. Шивки дают даже. Какие-то. Так. Так, не будем. Все, все, пошли, пошли, пошли. Ладно, пошли. Отлично, иди за мной. Это я могу. Так, Диего, надеюсь ты будешь бежать. вот зараза, ты серьезно будешь идти? Ну а что? Хороший вчера был. что там было? Ладно, Стойте, не стоите. Не оставляйте меня вас бить. Тролли, да? Очень смешно. Как по мне, так все выглядело очень me. забавно. Это потому, что ты не рисковал своей if головой. Если бы у меня был хороший меч, все было бы по-другому. Конечно. Чемпион Харинсов в одиночку расправляется с ордой ночных хищников. Я их удерживал там, где хотел. Но тут мешался ты. Между прочим, где это мы? Like это похоже на театр. It's, а, где это? На самом деле это древний храм, в котором поклонялись разным богам. Ну, ты знаешь, you know, и Инусу, и you know и, наконец, Белиару. Но сейчас это никого не волнует. Если это такое важное место, не представляет ли опасность всей эти хищники? Yes. Да, и вот поэтому мы предпочитаем его работать днем. Ночи животные ведут and себя and все более и things более странно. Почему? Не знаю. Может, из-за магии Варьера? Или из-за того, что oh, они слишком долго заперты в колонии? So Ясно. Так, если я побегу, не побежит, да? Ладно. Ладно. Блин, этот момент, как будто они специально оттягивают. Кстати, Диего. Колонии много новообразцев? Выживших мало. Even Еще меньше тех, кто сохранил рассудок. А из вновь прибывших, думаю, только you. ты. Даже в таком случае, как видишь, быть нянькой в старом лагере совсем непросто. Ну, у тебя это неплохо получается. Ты делаешь это так, словно занимался этим всю жизнь. Нет, новичок. До того, как я попал в эту грёбаную яму, у меня была более спокойная жизнь и более интересная профессия. Как и у всех, я полагаю. Смотри, а вот и сторожевой пост. Его охраняют только два человека? Да, но это еще... Это та еще парочка, особенно Ори, настоящий мужик. Ворчливый, преданный старому лагерю и призна... э -э. Его, есть какие-нибудь хорошие новости? Блин, ни себе, как они быстро. Все, я на этом я не могу так быстро читать. Я клянусь, что здесь никто не проходил. Мы бы их заметили. Мы вчера даже и на паре кружек пива не купили. Конечно, Ори, не волнуйся. Это случается и с лучшими воинами. И с теми, кто мало пьет реже. Так. Ребят, все, дальше читайте сами, а я буду наслаждаться видом, собственно, как и вы. Вот это место было, помните его, помните? Вот прямо сразу после ворот, когда ты выбегаешь. Вот здесь э, проход в заброшенную шахту, как раз сверху снизу. Здесь жуки всякие ползали, здесь есть сундучок, он был и там. Он был и там, этот сундук. Какой кошмар. Меня ждет, подождет. Здесь лежали какие-то стрелы, наверное, да? Кружки, да, вот всякая мелочевка. Так, Диего пропал. А вот там был какой-то крыс через мост. Ну ладно, мы не будем останавливаться. Вот, здесь был падальщик. Значит, да, это, наверное, все-таки падальщики. Только в этот раз Диего, Диего поможет мне, мне с ними разобраться. Дай угадаю. До того, here, как попасть сюда, ты был наемным убийцей? Или, скорее всего, охотником за головами. Я прав? Нисколько. я сомневаюсь, что ты догадываешься. Догадаешься. А. Wait, Между прочим, имя Герберн... Тебе ничего не говорит? Нет. Я никогда о нем не слышал. Хорошо. Для тебя же лучше. Значит, ты не собираешься мне рассказывать, кем ты был раньше и за что сюда попал? Нет, новичок, Наши отношения еще не зашли так далеко. Сейчас, сейчас мы увидим лагерь, ребят. Когда я буду готов рассказать, ты поймешь. Че? Ну вот этого не было. Да, был вот этот спуск. Ёкарный бабай, ни хрена себе, как тут достроило все. Обалдеть! Еще одни ворота. И, конечно, как бы туда попасть-то? Подожди, это Торус, что ли? А, это... Нет, это Блад какой-то. И что мне у с ним поговорить? Бладвин. А, Бладвин. Так, он не должен здесь стоять. нет, Бладвин. Не ожидал встретить тебя здесь. Я думал, конец пришел. Пришлет Шакала. А, угу. Шакал должен проверить, что творится на юге. Поэтому сейчас моя очередь осмотреть под... подходы к севера. А это еще кто? Еще один из твоих неумех учеников? Надеюсь, этот хотя бы умеет держать в руках меч. я могу поставить за себя лучше, чем ты думаешь. Поверь мне. Да, он прав. Пока что ему удалось не умереть первый день, что уже само по себе немало достижений. Так что мы идем сейчас, в старый лагерь? Нет, Диего, я пока не могу уйти. Мне как можно быстрее нужно расплатиться с Драксом Или с кем-то там. Эти засранцы из нового лагеря меня уже достали, понимаешь? Так. Да, странно, и правда. Придержи, Эзек. Я странник старого, старого лагеря, а не один из твоих друзей по песочнице. И я не собираюсь тебе ничего объяснять. Блин, какой щ... у него этот шлем? И доспехи, просто огонь. Ну и доспехи они тоже должны будут переделать, я больше чем уверен. Well, кажется, есть задание, okay. новичок. Что? Не волнуйся, Владимир, он принесет me? тебе мясо. Ты шутишь? Да этот парень и муху убить не сможет. Э, я вообще-то тут. Поверь мне, у него есть скрытые таланты. Его нужно лишь немного обучить, вот и все. Ты не видел поблизости волков или щелкунов? Видел. На холме у дозорной башни я видел волка. А щелкун где-то неподалеку поджидал в засаде неосторожного зверя. Hell что это за тварь щелкун? Ты знаешь, это такие щелкуны. Ты дрался с ними прошлой ночью. Они чуть больше падочек. Не волнуйся, я уверен, что ты с ними справишься. Но на самом деле щелкуны охотятся на падальщиков. Как бы то ни было, будет забавно посмотреть, на что ты способен. Принеси мне клык волка и мясо щелкуна. и мы продолжим разговор. Так, друзья, на этом я все-таки остановлюсь, потому что уже целый час прошел от видео. И поскольку нам, к сожалению, не удалось дойти до старого лагеря, но в следующей серии, которая выйдет уже завтра, это точно, потому что я точно не пропущу эту игру. Как только вернусь после работы, сразу же начну записывать вторую серию. Мы поспорим, как же выглядит старый лагерь, что изменилось. Хотя мы и так видим, что изменения, изменения вообще колоссальные в данной локации. Много всего дополнительно появилось. Графон изменился, ну, новый движок, понятное дело. Доспехи шикарные. Конечно, понятное дело, какие-то резиновые, да, когда он там влево-вправо. Наклонялся, и то это металлическая Такая мощная вещь, которая должна прям Сидеть особняком и Вот, например, в, в первой же части Вот крутые самые доспехи у паладинов э, Были очень жесткие Во второй части, и в, а, и в первой части, да У них были прям, видно было, что доспехи Несмотря на то, что там старый графон А здесь как-то как еще не очень, но я думаю, разработчики Все подправят, в общем если вам понравилось видео, если вам нравится Готика и вы хотите продолжения, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии вообще как вы, хотите ли видеть игру в таком формате или не хотите. А я с вами прощаюсь, до следующей серии, пока.